Доброго времени суток! Я Игорь Черноусов. Приветствую вас на своем YouTube-канале. Это вторая видеоинструкция из серии автоматизация Skype 2.0. Получается такой мини-бесплатный тренинг для тех, кто в теме Skype, для тех, кто качает трафик из Skype, для тех, кто прошел мой первый тренинг по автоматизации Skype. Второй видеоинструкции я расскажу о замечательной программе, которая называется Skype Checker. Программе, которая позволяет проверить на валидность собранные вами Skype контакты. На данный момент в связи с изменением политики Skype в отношении спама и вообще в отношении людей, которые используют Skype для коммерческих целей. проверять добытые вами Skype контакты очень важно. Дело в том, что если вы массово загружаете без проверки добытые Skype контакты в свой Skype, вы получаете очень много мертвых скайпов. Это можно сравнить с рассылкой по заблокированным e- email адресам, если вы занимаетесь или в теме e-mail рассыла. Такие действия это прямая дорога в бан. Поэтому если хотите сохранить ваши скайпы, если хотите увеличить эффективность от работы в скайпе, необходимо то, что вы добыли, проверить на валидность. В первой видеоинструкции я спарсил электронные почты партизан и добыл из этих почт с помощью программы Skype Magic Skype контакты. Прежде чем их загружать, я их Проверю на валидность. Вот Узнаю, сколько из этих 60 скайпов партизанских сейчас реально живых и существующих. Значит, как это технически осуществляется? Вам необходимо иметь так называемый буферный скайп или тестовый скайп, который вы, мягко говоря, мучаете, терзаете. В этом скайпе нет никаких контактов. После проверки, естественно, вы их удаляете. Вы в этот скайп загружаете проверяемые контакты. Потом чекаете их с помощью программы Skype Checker и выгружаете уже готовые, чистенькие, живые, валидные Skype-контакты. Вот всю эту схему я вам сейчас покажу на практике. Но как зарегистрировать новый Skype я не рассказываю. Еще раз повторюсь, эта видеоинструкция записывается для тех, кто в теме Skype, кто знает, как надо правильно регистрировать Skype. Но об этом я очень подробно рассказывал в первом своем тренинге. Итак. Вот он, мой буферный скайп, который я назвал трафик на хлеб. Ну такой чистенький, новенький скайп. Массовую загрузку контактов я буду осуществлять с помощью программы Sendex. Эта программа мне очень нравится, она очень качественно работает со скайпами не путает группы то есть вообще программа молодец в этом скайпе вы видите у меня один тут контакт появился я только что проверял скайпы закрытой группы сергея грань из 30 загруженных скайпов 12 оказалось мертв прикиньте какая статистика сейчас проверим по партизанам сэндекс запущен убираю управление группами убираю добавить из файла наши партизанские скайпы сохранены файлики партизанские скайпы выбираю открыть и вот пошел процесс добавления этих скайп их у нас 59 штук все они загрузились в мой буферный скайп все сэндекс мне больше не нужен я его закрываю давайте посмотрим что у меня вот в скайпе загруженные скайп контакт вот этот новый сэндекс если вы ничего не пишете в приглашении при добавлении он автоматически вставляет вот такой вот текст для приглашения но об этом я чуть попозже расскажу в следующем видео. В зависимости от вашего интернета, от скорости работы, вам необходимо немного подождать, то есть, чтобы эти контакты были загружены и полностью обработаны вашим скайпом Еще одна из причин, почему я не создаю большие базы, почему мне удобнее вот работать такими мелкими порциями, как раз и заключается в том, чтобы быстрее и проще их чекать то есть небольшими вот такими кусочками их обрабатывать парсить удобнее и проверять тоже удобно у меня достаточно хороший интернет поэтому ну там 5-10 минут мне хватает для того чтобы все эти контакты были загружены и обработаны скайпом я вот так вот прощелкиваю по ним и смотрю что да контакт вот дошел видите вот вот, вот он определился моим скайпом то есть загружены аватарки то есть все нормально у кого они конечно есть для частоты эксперимента еще минут пять подожду итак я дал время своему скайпу, чтобы он загрузил партизанские скайп контакты прошло несколько минут вот тут видите даже люди начали добавляться спрашивать задавать какие то вопросы но опять же как с этим работать я расскажу в следующем видео потому что довольно часто часто меня спрашивают какая реакция должна быть вот на эти вопросы, зачем, для чего добавляетесь и так далее. Сейчас я запускаю программу Skype Checker. На данный момент Миша выпустил уже вторую версию чекера. Как и любая программа работы со Skype при первом запуске, просит дать доступ к Skype, так как я уже пользовался этой программой, просто выдается вот такое информационное сообщение. Вот на этой страничке должна была быть инструкция, но Миша ее так и не дописал. Выбираем закладочку «Проверка контактов на существование». Вот здесь две кнопки, видимо, только поэтому Миша и не стал записывать инструкцию. Нажимаем, естественно, на первую кнопочку «Проверить». Проверка завершена, делается это все очень быстро. Вот всего 59 контактов, из них существующих, обратите внимание, 25 контактов, 34 скайпа заблокированы. То есть больше половины скайпов, значительно больше половины, не существующих. То есть я бы добавлял бы, если бы не проверил, мертвые скайп-контакты себе. И еще сидел бы и ждал бы, пока там люди авторизуются, что в принципе сделать невозможно. Скайпы проверены, теперь нажимаю на кнопочку удалить несуществующие. И все невалидные скайпы у меня сейчас из моего скайпа удалены. Программа Skype Checker мне больше не нужна, я ее закрываю. Вот можно посмотреть, что у меня произошло в моих контактах. Вот у меня сейчас осталось только 25, 25 валидных существующих партизанских скайпа. Следующим шагом я должен эти скайпы, существующие контакты, выгрузить из моего буферного скайпа. Делаю я это опять же программой Sendex. Запускаю Sendex. Перехожу в управление группами. Вот обратите внимание, что... В группе номер один, куда я загружал партизанские скайпы, изначально было 59 контактов, сейчас осталось 25. Но все эти 25 это реально валидные контакты. Чтобы их выгрузить, открываем их, выделяем первый, это Александр Левитас. Сохранить файл, выбранные контакты. Опять же выбираю куда сохранить, ну так и назову их, партизаны, живые, скайпы и нажму сохранить. Все, экспорт завершен. Больше нам Sendex не нужен. Ищу на своем рабочем столе файлик «Партизаны живые скайпы». Открою его. И в этом файлике у меня 25 скайпов. Но это все <coughs>, живые, реально валидные скайпы. Как произвести массовую загрузку в Skype, я очень подробно рассказывал на первом своем тренинге автоматизации Skype. Я этому уделять внимание не буду. Но в следующем видео я расскажу о программе «Рассыльщик», вот этой новой SpeedSender. И расскажу о том, как я работаю с новыми загруженными Skype. Большое спасибо всем, кто досмотрел видео до конца. Если у вас возникли какие-то вопросы, пишите в комментарии под роликом.